Сорт томата большая паста Кэрол Это высокорослый сорт томата, метр шестьдесят, метр восемьдесят в высоту. И среднеспелый, сто 120 дней, проходит до созревания плодов. Помидоры вот такие вот красные, плоскоокруглые, часто бывают неровной формы. Масса плодов бывает от четырехсот до девятиста грамм и более. Вот этот томат весит девятьсот семьдесят четыре грамма томат чуть поменьше, весит 566 грамм, куст имеет тонкое строение, потребуется хорошая подвязка как сами, самих ветвей, так и нагруженных кистей, потому что томаты очень крупные, по вкусу томаты сладкие, сочные, высокопродуктивный сорт для жарких регионов или при выращивании в теплицах, но при этом сорт требовательный к повышенному питанию. Также он устойчив к растрескиванию. И растения формируют в 2-3 стебля для получения крупных томатов высокого урожая. Вот так выглядит сорт в разрезе. Розовая мякоть, многокамерный, очень сочный и очень мясистый. По вкусу он сладкий. Очень вкусный томат. Советую вам попробовать такой сорт.